Чем цель отличается от желания? желаний? Например, да, так, еще. Пролонгированное во времени есть, так. Еще какая-то тебе особенность цели от желания. Правильно, совершенно верно. Цель предполагает, что ты хоть как-то знаешь, как ее достигать. Если, по крайней мере, не в собственном опыте, то в чужом опыте это есть точно. Ну Кто-то живо растит, да? значит, это есть. А желание это внутреннее томление перемен. Он возникает на уровне астрального тела, которое говорит, энергии у меня скопилось достаточно много, энергии ощущений, энергии эмоций, различных ощущений физических, психических, неважно. Но вот они все скопились на астрале, и там начинается Начинает там соответлась некая критическая масса, которая требует работы. Когда у человека нет никаких желаний, поверьте, у него и цели не существует. Правда некоторые индивиды умудряются возбуждать желание под цель, то есть сначала мы ставим себе цель, потом активно возбуждаем желание. Но как правило люди, нормальные люди, сначала у них появляется желание, а потом сознание формирует это желание в цель. И вот, когда совершенно непонятная, бурлящая, кипящая энергия астрала начинает паром подниматься на уровень ментала, она хочет найти путь, потому что ментал он вообще у нас достаточно жесткий, а уж у интеллектуально развитого человека он жесткий тем более, и в этой жесткости знаете Поднимается пар, и да, он ищет место, куда он может просочиться, чтобы пойти наверх, наверх каузальное тело, да, чтобы сформировать себе события, чтобы попасть в какие-то события, где это желание могло бы реализоваться. То есть это кипение требует выхода. Ментал железобетонная конструкция, просто непробиваемая стена, там все прямо и перпендикулярно, очень жестко и все понятно. Если в ментале вот такие. Такие процессы происходят, ментал действительно очень жесткий, а таких людей мы обычно называем такими сухарями, да? То есть ничего не хочется, но они очень интеллектуально развиты. Они, получив эту энергию желания, начинают ее пережевывать. Выглядит это в необходимости рассуждать. Встречали таких людей. Да? На любой тему три часа, если не заткнуть... Это вот таким образом проявляется их непонятная для них самих реакция подсознания, реакция желания, которая не может найти выход. Польза от этого, конечно, безусловно, есть, они по-прежнему развивают свой ментал, но желание их не реализовываются. В связи с этим у них возникает опыт на уровне каузального тела о том, что любое желание оно не может реализоваться само по себе, то есть одного желания для того, чтобы реализовалось оно, недостаточно, должна быть подоплека, должна быть какая-то конструкция под это дело. И хорошо, если находит вазеечку, вот этот пар, поднимающийся с астрала, вот эта энергия, понимающаяся с астрала, находит в, ментале, в жестком ментале хоть какую-нибудь вазеечку, чтобы найти себе информацию о том, как это все может реализоваться. И вот если такое происходит, то энергия на уровне ментала соединяется с информацией, происходит такой священный брак. А вследствие этого священного брака организуется программа, потому что энергия и информация это программа. Пусть она маленькая, пусть ментально ограниченная, но она уже есть, а программа это Намерение, намерение предполагает, целеполагание. намерение будет двигать человека в каком-то направлении всегда. Информационно-свободный ментал подберет под это намерение огромнейшее количество векторов, как этого всего можно достичь, можно так, можно так, можно так. А вот, вот так вот тоже можно, вот так вроде тоже можно, не знаю, но узнаю. Так рассуждает свободный ментал. Жесткий ментал говорит. ага Понял, действуем так-то, потому что только один-единственный алгоритм приемлемый. И вот эта вот приемлемость предполагается, с одной стороны, жестким менталом, а с другой стороны, иерархией ценностей, которая находится на уровне будхиального тела. Но между ментальным телом и будхиальным телом присутствует еще тело каузальное, мы же не можем его сбросить со счетов. Каузальное тело это место, где формируется наш опыт. Такая копилочка результатов. Причина, следствие, причина, следствие, причина, следствие. И в эту копилочку результатов, как на веревочку, нанизываются все наши события, все наши достижения. Эта информация, желая реализоваться. Энергия желания, облеченная уже в форму на уровне ментала, обязана выйти в окружающую реальность, потому что события формируются на уровне каузального поля, они не формируются на уровне физического поля, они здесь проявляются. А вот принцип формирования, сам посыл, что событие для этого человека нужно, потому что он возмутил пространство наличием своего намерения, и это намерение надо удовлетворить ради закона равновесия, святое дело. Вот такое возмущение пространства начинается на уровне каузального тела. И пока все понятно объясняю. Если будет непонятно, переспрашивайте. Пока еще мы не начали работать, так что сознание глючить пока не должно. Еще пока все должно хорошо понимать. Каузальное тело обязано подобрать под намерение определенные жизненные обстоятельства. Причем эти жизненные обстоятельства не вашей конкретной жизни, а общего пространства. Мы же живем среди людей, мы живем среди людей. В события, события вовлечены люди, в событиях участвуют люди, но само событие формируется не людьми, как правильно, люди являются его проводниками событий, а события формируются эгрегориальной системой, слово знакомое, Хорошо. для всех знакомое? Хорошо. Эгрегориальной системой, которая как раз и плетет это полотно реальности, создавая события сообразно собственным намерением и пониманием, как должно быть правильно. А люди есть проводники эгрегориальной воли, участники событий, их артисты и статисты которые разыгрывают определенные сцены согласно тому сценарию, который прописывает эгрегориальная система. И если большинство людей будет хотеть, чтобы автобус утром из пункта А в пункт Б пошел, он туда пойдет. И если вам хочется, чтобы он пошел в пункт С, а вы один-единственный с таким желанием, то скорее всего ваше желание будет нивелировано желаниями других людей, то есть события для вас простроиться не сможет. Поэтому великое искусство существования в событийном пространстве этого мира это не столько формировать, сколько улавливать уже созданные события, улавливать и маневрировать среди них. Цель, которая сформировалась на уровне ментального тела, будет реализована только тогда, когда найдет подтверждение в общем будхиальном пространстве, то есть в эгрегориальной среде. Григориальная среда сформирует событийное поле так, как считают правильным. И если вы совпали по иерархии ценностей, значит событие для вас будет сообразно этой иерархии ценностей. Но если не совпали, то вас, скорее всего, из этого поля либо будет выдавливать в другую эгрегориальную среду, где вы будете более уместны, либо.. События будут настолько злобны для вас, что волен с неволен, с вам придется поменять свою иерархию ценности или нивелировать свою же собственную цель, чтобы не светиться, чтобы не помнить. Так женщина, которая желает выйти замок, но ну, находится в предпенсионном возрасте, а заводя себе молодого друга, естественно, столкнется с осуждением окружающего потому что ценности простроены несколько иначе. События, в которые она будет попадать, будут постоянно ей демонстрировать, насколько она не права. Не только в своих действиях, но а даже в своих собственных желаниях. Маленькие и большие, случайные и не очень. Это начиная от прямых конфликтов с близкими заканчивая постоянно попадающуюся в интернете или по телевизору информацию, как это неправильно, когда женщина себя так идет. Случайность ли это? Да ни в коем случае. Ни в коем случае. Эгрегориальная система она предназначена здесь не только для того, чтобы формировать для вас события, это они молодцы, это они делают хорошо, это, это им зачет. Ну и делать таким образом, чтобы через это, эти события вы получили правильный с их точки зрения опыт. А правильный с их точки зрения опыт это достигает результатов только тогда, когда вы мыслите правильно, то есть синхронично с окружающим пространством. Отсюда простой вывод. Если у вас есть цели, которые очень долго не могут реализоваться, это не значит, что весь мир против вас. Это вовсе не означает, что вы ни на что не способны или недостойны, вовсе нет. Это говорит о том, что вы не совпали иерархией своих ценностей, с иерархией ценностей большинства людей, для большинства и делается событийное поле. Бывают исключения, эти исключения называются инъекциями когда в общее событийное в поле вмешиваются определенные силы, мешая этому статичному процессу, они создают возмущение хаоса, то есть события непрогнозируемое, нетрадиционные. Люди называют это либо катастрофой, либо чудом в зависимости от результата. Так что самые странные события даже имеют возможность выполняться, если знаешь принцип почему да или почему нет.